Очень часто задаваемый вопрос, как стрелять от бедра. Как ты так хорошо стреляешь от бедра? У меня не получается, я вот пытаюсь, но у меня не получается. Я играю в два пальца, я играю в три пальца, но все равно у меня не получается стрельба от бедра. Присаживайся поудобнее, не забудь прожать лайк, не забудь оставить комментарий. Ну и подпишись, если ты новенький. А сейчас я тебе расскажу, как правильно стрелять от бедра и как научиться данной стрельбе. Погнали! Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. Сегодня хочу с вами разобрать тему, как стрелять от бедра. Во-первых, что вам нужно сделать? Вам нужно зайти в игру, нажать на настройки, нажать чувствительность, режим КБ. Далее вам нужно выставить свою чувствительность, в которой вам будет комфортно. На данный момент у меня стоит вот такая чувствительность и мне с данной чувствительностью очень комфортно играть. Гироскопом я не пользуюсь это для тех, кто спросит. Далее, что бы я вам посоветовал сделать. Вы заходите в те же настройки, в раскладку, режим КБ. У меня стоит своя и вот здесь я нажимаю на решетку и у меня все оружие стоит стрельба от бедра полностью оружие которое здесь есть оно у меня стоит от бедра но так как у нас многие пользуются только двумя пальцами в игре поэтому мой совет вам открывать вот эту кнопку тоже вот у меня она скрытая кнопка вот эта кнопка вот ее можно также поставить масштабировать и если вы играете в два пальца то я бы вам советовал ставить их вот здесь две кнопки одинаковые вот данная кнопка у меня большая, сейчас прозрачность уберу. Она у меня стреляет от бедра и тут же стоит сразу рядом прицел, который я нажимаю другим пальцем и получается у меня два пальца работают на прицел и стрельбу. Мне удобно играть со снайперской винтовки, мне удобно играть со всех оружий, потому что я во-первых стреляю сразу от бедра, а если мне нужен прицел, я нажимаю соответственно на прицел. Если вы играете двумя пальцами, вам понадобится данная кнопка, потому что у вас будет две кнопки рядом стоять, вот данная кнопка будет стрелять в прицеле. Вот эта кнопка отвечает за стрельбу от бедра. Поэтому у вас они будут рядом и ваш палец будет стр... нажимать либо на эту кнопку, либо вот здесь рядышком ставите кнопку стрельба от бедра. Вот, я ее убираю и она не появляется у меня на экране. Вот, в общем, вы выставили себе расстановку, как вам будет удобно играть два пальца, либо в четыре пальца. Вот так у меня выглядит расстановка на шесть пальцев, но также можно играть и в четыре пальца на такой расстановке. Вы заходите в сетевую игру, в стрелковый рубеж и заходите в сам стрелковый рубеж. Давайте я выберу рус. Так как все ПП-шки предназначены для того, чтобы играть уже от бедра. И вот здесь я уже учился играть от бедра. Самое важное, вам нужно уметь контролировать стрельбу от бедра именно в голову. Если вы играете в четыре пальца, вот, контроль стрельбы в голову или вообще контроль стрельбы у вас идет правым пальцем. Вот здесь вы вводите, вот правым пальцем снизу. Вот, и вы нажимаете на стрельбу от бедра и контролируете правым пальцем. И вот здесь я постоянно пытался найти свою чувствительность стрельбы, потому что мне было удобно. Также я могу стрелять по бегущей мишени от бедра и контролировать саму стрельбу по ней. Чтобы у меня шла стрельба именно по данной мишени. Вот, также можно, конечно, зайти еще лучше будет натренироваться на ботах, которые находятся в таком же режиме. Вот, у нас есть тренировочный э, лагерь против и ну, против интеллекта. Вот, мы сюда заходим и здесь уже выбираем свое оружие, которое у нас готовое на стрельбу от бедра. Это любая ППшка, но со многих ППшек можно стрелять также с прицели. это рус, петух, ну и так далее. Там есть множество ППшек, которые неплохо себя показывают и от прицела. Но так как у нас речь идет от бедра, поэтому все ППшки у меня стоят и собраны чисто от бедра. не стоит нормально здесь у меня ну, практически такая в КБ, но в вот и я пытаюсь стрелять постоянно в голову то есть если у вас не получается стрелять в голову то вы стреляете тогда уже хотя бы чуть ниже головы в общем давайте отметим самое главное что вам нужно сделать вам нужно сделать настройки чувствительности в кб далее заходите в настройки своих кнопок Делайте их под себя, как вам будет удобней. Вот, ну вот, данные две кнопки на два пальца лучше ставить вот так. И управлять им, то есть вы нажали стрельбу в прицеле, стрельба от бедра, перезарядка, граната, все это будет рядом. Вот, в общем, как вам удобно, вы под себя сделаете раскладку. Вот, но самое главное сделать чувствительность правильную. Подобрать, где чувствительность, я вам уже сказал, в тренировочном лагере. И натренироваться также стрельбу в голову тоже можете в тренировочном лагере против ботов. В общем, ничего сложного, только тренировки, тренировки и тренировки. Больше вам ничего не понадобится. Не советую вам стрелять со штурмовок также от бедра. Используйте всегда ППшку. Либо самые штурмовки, которые хорошо стреляют от бедра, из которых можно хорошо забирать. На мой взгляд, это только АК-47, который неплохо так забривает от бедра. Но любое оружие, которое вы будете делать под себя, делайте одно с прицела. Это по-любому штурмовка. И ПП-шку делайте от бедра. Сборка всегда должна быть от бедра. Если вам видео помогло, не забудьте поставить лайк. Не забудьте оставить комментарий. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.